Итак, всем привет, на связи Евгений Карташов, быстро расскажу про интересное обновление на платформе help А если вы вдруг случайно сейчас попали на этот ролик, вы не понимаете, о чем идет речь То в рамках YouTube я выпустил целый огромный плейлист с обучающими уроками Где мы последовательно разбираем весь help все кнопочки, которые в нем существуют Все механизмы, которые вам могут потребоваться для настройки вебинара, автовебинара, настройки регистрации на какое-то событие для проведения консультации для выдачи материалов бонусов премов оплат то есть вот какая только вам не придет идея по, по поводу того вот мне бы настроить вот это все это мы разбирали в серии этого бота Плюс, то есть в серии этих роликов. Плюс также для вас есть бот, где вы сможете нажать, получается, на кнопочку ⁇ Подключиться к боту ⁇ В боте будет обучающий урок, и вы сможете посмотреть изнутри, как это работает. Плюс, так как я являюсь партнером платформы BootHelp, я вам дарю 14 дней бесплатного доступа к платформе. Нажимайте на регистрацию, подключайтесь к боту, проходите уроки, пользуйтесь платформой. Побежали быстро. То есть я очень много всего рассказывал про BootHelp. Сейчас мы с вами пробежимся только по обновлениям. Из последних обновлений, про которые у меня спрашивают, можно ли поставить... Кнопку на свой сайт, на отдельный сайт, не на платформе BotHelp Множество раз про это говорил в рамках самого курса Да, вы мало того, что вы можете на самом боте копировать ссылку на бот Сейчас я покажу, как это сделать то есть, вы когда создаете мини-страничку, у вас на мини-страничке есть кнопки. Вот, а если вы не хотите использовать кнопки именно от BootHelp то есть не хотите использовать мини-сайт BudHelpa, то при клике на эту кнопку, смотрите, у вас есть ссылка. Вот эта ссылка. Вам надо копировать вот эту ссылку и вставлять ее к себе на сайт. Тогда у вас будет все работать. А не, не всегда обязательно именно нажимать, вы можете нажать просто правой кнопкой мыши, у вас соответственно нажать на, ну у вас просто на экране не видно, скопировать ссылку, после чего вы открываете свой сайт и в любом месте вы вставляете uh, кнопку в вашу кнопку на вашем сайте ссылку и при нажатии на эту ссылку будет работать бот именно таким образом у меня реализовано это вот здесь то есть это не кнопка бот-help это кнопка которая запускает обучающего бота и при клике на нее то есть это стандартная кнопка в нее просто вшит бот у вас будет это работать на вашем сайте не знаю почему я про это много раз говорил но постоянно про это опять спрашивают то есть что понравилось вроде бы мы про это с вами говорили 23 июля вышла новость о том что теперь есть новая форма виджетов и вы можете эти виджеты устанавливать себе на сайт это очень Интересно, потому что особенно если у вас какая-то продающая форма либо у вас идет вебинар или точнее говоря не вебинар а вы что-то продаете и ранее мы использовали разных там live control или живо чат то есть у нас здесь внизу всегда была какая-то плашка где было условно какой-то консультант и консультант с ним открывался диалог и люди переписывались теперь вы можете просто добавить форму от самого boot и люди при клике на ссылке будут попадать сразу же к вам в необходимую воронку а оба виджета, получается, и как подписка, и как всплывающий виджет, находится у вас в разделе. Сейчас момент. В инструментах роста. То есть вы нажимаете на новый инструмент, и у вас здесь есть новый виджет кнопка, либо новый виджет подписка. Соответственно, вставляете тот, который вам подходит на ваш сайт. и Это будет работать. Вторая интересная новость ⁇ это больше обновление, связанное для WhatsApp. Это возможность вставлять кнопки. Соответственно, теперь у вас будет две кнопки. Первая кнопка называется ⁇ Быстрый ответ ⁇ и с их помощью можно запустить другой бот или перевести человека на нужную ветку сообщений. И это получается вот эта кнопка демонстрации И к этой кнопке можно прикрутить три разных события, да, три кнопки И при нажатии, получается, на эту кнопку будет вызываться определенное меню Мы с вами это раньше делали в самом боте, да, когда мы зацикливали бота Сейчас покажу, как мы это делали Так, где у меня тут бот открыт? То есть мы с вами делали условно определенное меню, которое ссылалось друг на друга, и тем самым мы зацикливали меню, и пользователь мог в любой момент вызвать меню и им пользоваться. Фактически это та же самая функция, только теперь встроенная в рамках, в рамках WhatsApp. Да? И плюс, соответственно, эта кнопка меню. При клике на нее появляются другие кнопки, быстрые ответы до 10 штук, которые также переводят подписчика на нужный шаг или бота. Соответственно, если вы пользуетесь WhatsApp, очень интересное обновление, рекомендую его попробовать. Еще немножко обновления. Обновление 27 августа. Отмена авто выравнивания в многошагных ботах, некоторые пользователи нажимали на кнопку выравнивания случайно, поэтому мы принесли вниз, плюс добавили подтверждение действия. А это очень хорошая новость, это очень хорошее обновление. Где же вот оно? А, потому что, когда вы настраиваете последовательность, а чаще всего у вас последовательность идет слева направо, чтобы у вас было, была определенная логика да, действия от слева, соответственно, направо. Плюс вы устраивали кнопки так как вам было удобно здесь была кнопка которая выравнивала все блоки когда вы вы на нее нажимали у вас весь бот превращался в такую длинную полоску которая идет в, ну просто в в линейку и вся логика вашего бота ломалась по крайней мере вы переставали понимать какие блоки с чем связаны теперь чтобы у пользователя не было таких проблем эту кнопку просто скрыли и соответственно при нажатии на нее нужно будет дополнительно подтвердить необходимость и согласие с тем что вы действительно хотите отцентровать и выровнять все блоки очень хорошая полезность обновление. Плюс, опять же, второе, вдумчивое удаление подписчиков. Чтобы сделать массовое удаление подписчиков, необходимо будет дополнительно вести слово «удалить». Это позволит сократить количество ситуаций, когда подписчик удалили случайно. Опять же, очень интересная опция, связана с тем, что когда вы работаете с вашей базой подписчиков, то есть вы их выделяете, вы можете случайно клацнуть да на какие-то действия, и тем самым вы можете удалить ваших подписчиков. Такое иногда случается, особенно если база подвисает, то есть вы не успеваете не успеваете среагировать, соответственно, что-то подвисло, подгрузилось не туда, вы нажали на удалить и все, подписчики безвозвратно удаляются, восстановить их уже невозможно, если вы их заранее не сохраняли. Опять же, заботы о пользователях, чтобы не возникало никаких проблем, теперь нужно будет дополнительно дописывать слово "удалить" для того, чтобы удалить подписчиков. И плюс, опять же, это тоже то, что связано с заботой о подписчиков Это улучшенная, у, улучшенная сортировка и поиск в выпадающих списках То есть что, что было сделано? Чтобы вам было комфортнее работать, мы сделали поиск по спискам в следующих разделах Инструменты роста, то есть теперь там есть поиск, выбрать, выбрать бот, ссылку, и лендинг Теперь намного проще Приветствую при подписке Соответственно, теперь вы можете в рамках в рамках поиска подписчиков, где же они вот, через фильтры очень гибко настраивать меню, и оно будет работать очень хорошо. То есть это будет такое многовложенное меню, где вы можете отсортировать людей, которые были на вебинаре, не были на вебинаре, или нажимали на кнопки, не нажимали на кнопки, есть у них тег, нет у них тека и тому подобное. То есть сейчас у вас будет больше, получается, возможностей для очень быстрой легкой сегментации. Еще один момент, опять же, это по ботов, то, что люди, когда проходят обучение, они не досматривают обучение до конца, а я на самом деле уже под конец обучения устал повторять. Следующее, как сделать так, чтобы пользователь, который на вас подписался, то есть открыл просто диалог с вами, чтобы по нему начал работать бот, не именно с вот этой кнопки, а чтобы просто открыли бот, и он стал работать. Для этого сделали функцию, которая называется авто, автоматизация, это называется функция приветствия. Кнопка, кнопка функция находится в разделе автоматизация приветствия. Вы создаете новое приветствие, указываете для какого канала, какое действие. То есть выбираете канал, выбираете тип действия, что должно происходить, выберите бота или рассылка, которые будут указаны при подписке на ваш канал. И этот бот и либо авторассылка автоматически будет отправлено пользователю. То есть, если раньше мы с вами сразу же настраивали ботов, подключали ботов к кнопкам, и у нас процесс за записи бота происходил через кнопки на мини лендингов и через автора ссылки да, это была достаточно сложная схема, но она работала идеально и продолжает работать, то есть сейчас вы можете сделать то же самое, только уже из функции приветствия, то есть пользователь открывает диалог с вами, и по нему сразу же должен сработать либо бот, либо авторасылка. Самый простой вариант это выставить ставите авторасылку и, соответственно, задаете вопросы по какому вы блоку, либо по какому вы продукту, к примеру, и под кажд... и вы даете варианты кнопок, и, и в саму кнопку вы вшиваете, что должно произойти, при нажатии на эту Кнопку запустить бота, запустить автороссылку, добавить метку, отправить сообщение и прочее то есть теперь вы можете это делать через автоматизацию и приветствовать через встроенную функцию все, спасибо, что посмотрели, опять же, если вы случайно попали на этот ролик и вы хотите просмотреть всю серию обучения, а также увидеть, как работает бот изнутри пожалуйста, нажимайте на ссылку в описании, в описании к этому ролику, вы попадете на эту страничку а вот эта кнопочка ведет вас на платформу BotHelp, которая позволяет вам получить 14 дней платформы бесплатно. А вот эта кнопочка номер 2 ведет вас в бота, в котором вы сможете покликать на кнопки и посмотреть, как бота работает изнутри. Все, спасибо за просмотр. Если понравилось, лайк на видео, подписка на канал. Все, пока-пока.